Joel Nordstrom самый оригинальный бизнес-мыслитель современности, которого я когда-либо слышала. Вот назад он выступал на большую аудиторию среди 7000 участников. Я была одна из тех, кто слышал этот контент, кто слышал его выступление, которое было наполнено глубиной, смыслами. И когда он был на сцене, мне казалось, что я не дышала. Я слушала каждое его слово, записывала каждое его слово, и после выступления возникла одна большая мечта привести Кела Норстрома в Киев. Спустя год мы смогли осуществить эту мечту. Сегодня в этом зале было очень много талантливых управленцев, очень много талантливых топ-менеджеров страны, которые готовы и дальше развивать бизнес в нашей стране, которые готовы создавать монополию в сознании своих потребителей, которые хотят строить концепции, основанные на креативе, и которые, со слов Кела Норстрома, готовы вернуть себе оригинальность. Но ты не